Здравствуй, мир, Energy Nordica, Energy 90. Такие универсалы, непонятные мне формации такие, но вообще ничего плохого про них не скажу. Лыжи какие-то такие достаточно бодро веселые. Чего говоря, нет, они не бодрые. Они такие. Да они какие-то не веселые. Они... Я даже не знаю, как сказать, потому что, в принципе, они мне понравились. А, наверное, бы я бы, может быть, даже как-то и думать бы мог бы о них. Наверное, как лыжи, такие одни лыжи на все случаи жизненными. Притом для людей, которые не хотят себя загонять в какую-то определенный стиль катания, на них достаточно прилично можно карвить средними дугами. На коротких дугах они не выдерживают нагрузки и соскакивают с них таскакивают, в общем-то, не принося какого-то ущерба лыжнику, ну, как бы в конце подхватывают э, кантами, немножко бьют в ноги, но можно до этого не доводить, и, в общем, в принципе, все будет хорошо и комфортно. То есть э, зона комфортного катания у них есть, она достаточно широкая, на длинных дугах у них есть одна проблема, при том она такая чисто визуально какая-то, такая психологическая, они очень хлопают носами, и немножко это как-то вот напрягает и исключительно головой мозга. Вот, с другой стороны, я прекрасно понимаю, что попади в кашу на них э, или в какой-то мягкий разбитый склон, и приближание, конечно же, уйдет, потому что носы достаточно мягенькие, и они просто пригрузятся. На том склоне, который я сейчас катаю, жесткие, они, конечно, не пригружаются, просто их лобыстают. В таком некотором свободном фрикатании, когда вот не, ты не ориентируешься на какой-то конкретный поворот, они достаточно веселые, очень ровно идут, даже, в общем-то, какие-то кочки, они на них достаточно весело прыгают, позволяют при этом стабилизироваться на прилете, их никуда не разносят, они никуда не разлетаются. Контроль скорости на них не очень понравился, потому что они достаточно цепкие, но при этом и управляемые, и вот эта вот обмыльная форма, она прибавляет, мягко говоря, так, управляемости, серьезно и это чувствуется, то есть вот... В отличие от лыж универсалов с классической формой, вот эти, они, наверное, позволят получить большую ростовку и большую стабильность на скорости, но при этом не потерять в управляемости. То есть, если вы планируете себе, то берите смело ростовку побольше, никакой проблематики в управлении на них у вас не будет, лыжи легко управляются. Что не понравилось, в них, наверное, не понравилось немножко вялости, такая немножко какая-то туп -туп тупизна. Но, в общем-то, так скажем, на очень среднем уровне вся динамичность у них. Не скажу, что нету отдачи, нет, она есть, но она где-то очень глубоко, их надо достаточно сильно туда продавить, при пригрузить. Вот. И, во-вторых, она... Ну она слабенькая, мягко говоря. С другой стороны, лыжи не славная, не спортивная. Ну, честно, вот скажу, как бы, да, то есть я катался вот спокойно для себя в удовольствие, там, с семьей, Во ну, а вполне себе вариант, если цена нормальная. Да, нормальные лыжи вполне такие вот. Стабильные, уверенные. Я бы сказал так, если с характеристикой одним словом, они надежные и понятные. Все, удобные, простые. Ставлю в серединку, рекомендую вполне для среднего. Уровня лыжников, которые хотят просто нормально, понятно кататься. Все, пойду поменяю. Подписывайтесь, ставьте лайки, ходите на сайт. Пока!